Человечество создает гигантские сооружения, способные противостоять силам природы, обуздывать их дикий нрав и направлять всю силу и мощь природы на пользу человеку. Мы строим огромные плотины и ГЭС, создаем поражающие своими размерами водохранилища, изменяем ландшафт и даже климат планеты. Китайская плотина Три ущелья на реке Янзы замедлила вращение Земли, из-за чего сутки на нашей планете стали длиннее на 0,06 микросекунды. Она изготовлена из 65 миллионов тонн бетона и стали протянулась на 2309 метров и достигла высоту 185 метров. Образованная плотиной водохранилище площадью более тысячи квадратных километров содержит 39 кубических километров воды общей массой 39 миллиардов тонн и является 27 м по объему в мире. ГЭС-3 ущелья вырабатывает в 11 раз больше энергии, чем массивная плотина Гувера, является крупнейшей в мире электростанцией по установленной мощности в 22,5 гигаватта. За 2014 год ГЭС произвела 98,8 миллиарда киловатт-часов. По совокупной стоимости работ «Три ущелья» оценивается в 203 миллиарда юаней, или около 30 миллиардов долларов, и в рамках проекта «Поворота китайских рек» является пятым по стоимости инвестиционным проектом в мире. Для заполнения водохранилища с прибрежных районов было переселено 1,3 миллиона человек, что стало самым масштабным переселением в истории для возведения искусственных сооружений. Затраты на переселение людей составили около третьи всего бюджета на строительство. При создании водохранилища было затоплено 27 820 гектаров обрабатываемых земель. Под воду ушли города Ваньсянь и Ушань. Плотина помогает контролировать полноводность реки Янзы, особенно во время наводнений, которые в 20 веке стали причиной гибели около полумиллиона человек. В 1991 году ущерб от буйства водной стихии составил 250 миллиардов юаней, что эквивалентно стоимости строительства ГЭС. Однако, наводнение 2010 года было остановлено плотиной и не причинило Китаю значительного ущерба. Таким образом, гидроузел успешно справился с возложенными на него функциями. Но есть риск совершения теракта, авиаудара или диверсионной операции, в результате которой под угрозой затопления могут оказаться 360 миллионов человек. Поэтому ГЭС-3 ущелья охраняется вооруженными силами Китая при помощи систем ПВО и ПРО, а также с участием патрульных кораблей, моторизированной дивизии быстрого реагирования авиации, бронемашин и роботов для разминирования бомб. До 2007 года гидроэлектростанция Итайпу, построенная на реке Парана, на границе Бразилии и Парагвая, была крупнейшей гидроэлектростанцией в мире с мощностью 14 гигаватт, но уступила пальму первенства трем ущельям с установленной мощностью 22,5 гигаватта. Однако из-за более равномерного течения реки Парана, по сравнению с Янзи, Итайпу остается лидером по годовой выработке электроэнергии, произведя за 2016 год более 103 миллиардов киловатт-часов. Строительство 7-километровой началось в 1979 году, и в 2007 были установлены последние генераторы. высота плотины составляет 196 метров, а ширина 400. изначально стоимость сооружения и Тайпу оценивалась в 4,4 миллиарда долларов, но в итоге составила 15,3 миллиарда что все равно в два раза меньше стоимости китайской ГЭС. В ходе работ было удалено почти 64 миллиона метров кубических земли и скальных пород, заложено 15 миллионов кубических грунта и 12,6 миллионов метров кубических бетона. 5 мая 1984 года был запущен первый гидрогенератор. Для строительства этой ГЭС пришлось примириться двум давним недругам – Бразилии и Парагваю, поскольку место строительства плотины находилось точно на границе двух враждущих. Сторон. На данный момент Итайпу покрывает более 16% потребностей в электроэнергии Бразилии и более 70% Парагвая. Основная часть предназначенной Бразилии энергии идет в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, обеспечивая электричеством 24 миллиона бразильцев. Для функционирования ГЭС было создано водохранилище длиной 170 километров, шириной от 7 до 12 километров, площадью 1350 квадратных километров и объемом 29 кубических километров. В результате был полностью уничтожен национальный парк Гуайра, из которого зоозащитники постарались вывести всех животных. По завершении строительства плотины правительством было переселено около 10 тысяч живших на берегу паранных семей, многие из которых присоединились к движению безземельных крестьян. Однако такое переселение не идет ни в какое сравнение с китайским миллиона и 1,3 тысяч жителей, оказавшихся в зоне затопления после строительства трех ущелий. Недалеко от знаменитого американского города Лас-Вегас, на границе штатов Невада и Аризона, в Черном каньоне реки Колорадо, находится интереснейшая достопримечательность. Одна из самых больших плотин мира — плотина Гувера. Высота плотины превышает 221 метр в верхней части, а длина — 379 метров. Ширина у основания — 200 метров и 15 метров в верхней части. Максимальная электрическая мощность электростанции — 2000 мегаватт. Своим названием этот уникальный объект обязан Герберту Гуверу — 31-му президенту США, многое сделавшему для строительства этой плотины. В начале 20 века американцы решили обуздать непокорно реку Колорадо, поскольку она часто доставляла большие неудобства местным жителям. Кроме того, водохранилище могло бесперебойно снабжать водой Лос-Анджелес и другие районы Калифорнии. Платину начали возводить в 1931 году. Герберт Гувер был президентом страны и выделил бюджетные деньги на это грандиозное строительство, в котором участвовали более 5000 человек. Платина строилась в непростое для американцев время. В стране была Великая депрессия, многие строители умерли или стали инвалидами вследствие отборных отравления угарным газом. Последним человеком, погибшим на стройке плотины, стал сын Гувера Патрик. Он разбился, упав с одной из водосбросных башен. В общей сложности при строительстве плотины погибло 96 человек. Во время строительства дамбы использовалось много нововведений. Здесь впервые рабочие начали пользоваться касками, защищающими голову. Кроме того, инженеры разработали уникальную систему охлаждения бетона. Было решено соорудить дамбу из колонн в виде трапеций, чтобы сократить время остывания бетона. Для еще большего эффекта были сделаны специальные металлические трубы, в которые поступала охлажденная вода из реки. На возведение плотины было затрачено 3,33 миллиона кубических метров бетона и около 729 миллионов долларов в масштабе цена начала 2012 года, что объясняется крайне дешевизной рабочей силы в условиях Великой депрессии. Плотина Гувера на момент завершения ее строительства в 1936 году стала самым массивным искусственным сооружением на Земле, превышающим массу кладки пирамид Гизы. Озеро Мид образованное плотиной, стало самым большим водохранилищем в Штатах с площадью 639 квадратных километров и объемом воды 35 кубических километров. Посмотреть на эту достопримечательность приезжают 9 миллионов туристов ежегодно. На Северном Кавказе в Дагестане тоже есть потрясающей красоты Сулакский каньон, находящийся в долине реки Сулак. Это глубочайший каньон в Европе и один из самых глубоких в мире. Его глубина 1929 метров, и он на 120 метров глубже знаменитого Большого каньона на плато Колорадо в штате Аризона. Река на дне каньона выглядит тоненьким и еле заметным ручейком, а ведь Сулак – одна из самых полноводных рек Дагестана. На берегах реки в узком Черкейском ущелье построена Черкейская ГЭС, самая крупная ГЭС на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. Ее мощность равна 1000 мегаватт. Перед плотиной ГЭС расстилается самый большой искусственный водоем Дагестана, Черкейское водохранилище площадью 42 квадратных километра. Высота плотины 232 метра. И это самая высокая арочная плотина в России. Она выгнута дугой навстречу течению реки, что позволяет выдержать огромное давление водной массы. Строительство ГЭС началось в 1963 году. После строительства плотины под воду ушло селение Черкей и 800 хозяйств. Но выше появился поселок гидростроителей Дубки. В 1970 году в Дагестане произошло сильное 9 землетрясение, полностью разрушившее 22 населенных пункта и оставившее без крова десятки тысяч людей в Махачкале, Буйнакске и других городах и селах республики. Катастрофа едва не погубила строящуюся ГЭС. Скала на левом берегу реки, которой крепился один край плотины, сдвинулась с места. Гидростроителям пришлось буквально пришивать ее стальными тросами к каменному склону. Первый гидроагрегат запущен 22 декабря 1974 года. Эта дата считается днем рождения Черкейской ГЭС. Полностью строительство завершилось в 1976 году. Сейчас Черкей стал популярным пунктом в туристических маршрутах. Возле Дубков построили смотровую площадку, откуда можно полюбоваться бирюзовым черкейским. Керкейским морем. Также можно договориться об экскурсии на ГЭС, прогулках по водохранилищу на катере, порыбачить и, если повезет, сварить на берегу уху из форели, карпа, окуня или сама. Самой высокой в Индии, восьмой в Азии и десятой в мире была дамба Терри в 2015 году. Ее мощность равна 1000 мегаватт. Она была построена на реке Пхагерати и является одной из самых крупных на планете насыпных дамб. Для ее строительства использовали землю и камни. Высота насыпной дамбы составляет 261 метр, длина 575 метров, ширина основания больше километра, а гребня всего 20 метров. Объем водохранилища 4 кубических километра с площадью поверхности 52 квадратных километра. Первые насыпные сооружения на реке Пхагерати начали возводить еще в 1978 году, а в 2006 году состоялся первый запуск ГЭС. Конструкция гидроэлектростанции уникальна, ее машинный зал находится на глубине 300 метров, что на момент открытия было настоящим мировым рекордом. Строительство дамбы Терри стало одним из самых спорных проектов последних лет. Главными противниками ГЭС были экологические организации. По мнению экологов, появление в предгорных районах Гималаев такого крупного энергетического узла самым негативным образом сказывается на экосистеме этого уникального региона. Противники строительства дамбы нашлись и среди архитектурных компаний. Дело в том, что плотина Терри находится в сейсмоопасном районе, последнее крупное землетрясение в котором произошло в 1991 году году. Структура плотины, по мнению многих строителей, является крайне ненадежной. Тем не менее, гидроэлектростанция Терри продолжает успешно справляться со своими прямыми задачами, а природа в окрестностях комплекса не стала менее привлекательной. Между высокими горами Гранд Камбин и Ларинте в прекрасной долине Бань находится дамба Мовуазен. По высоте эта плотина вторая в Швейцарии и восьмая в мире, ее высота 250 метров, а длина по гребню 520 метров. Дамба является частью каскада сооружений деривационных ГЭС, суммарная мощность которого 363 мегаватта. Ее предназначение – создание большого водохранилища, вода из которого посредством деривации подается к двум гидроэлектростанциям – Янай Иридес. Сначала вода из озера Мовуазен поступает к трем радиально-осевым турбинам гидроагрегатов станции Фианай, мощность которых в сумме 138 мегаватт. Перепад высот образует напор высотой в 482 метра. Затем вода идет к станции Ридес, где, падая с высоты 1014 метров, раскручивает ковшовые турбины 5 гидроагрегатов с суммарной мощностью 225 мегаватт. Вместе две электростанции вырабатывают 943 миллиона киловатт-часов в год. Озеро Мовуазен является одним из крупнейших водохранилищ в Швейцарии. Максимальный объем озера – 211 миллионов кубических. Площадь – 208 гектар. Площадь водосбора – 114 километров квадратных. Строительство дамбы было начато в 1951 году и завершено раньше срока в 1957. Водохранилище полностью заполнилось уже в 1958. Первоначальная высота плотины была 237 метров. В 1991 году надстроили еще 13 метров. Причиной тому стала потребность в увеличении объема водохранилища в зимний период. Помимо выработки электроэнергии, плотина служит для контроля паводков и предотвращения наводнений. Еще одной каменно-набросной плотиной является мексиканская гидроэлектростанция «Эль Кахон» на реке Рио-Гранде-де-Сантьяго. Ее длина 640 метров, 550 метров по гребню, высота 188 метров, полная емкость водохранилища около 2 четырех километров кубических. Электростанция приплотинная, подземная. Установленная мощность генераторов 750 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии 1228 гигаватт-часов. Строительство плотины началось в 2003 году и было завершено в июне 2007 года. Стоимость постройки составила 800 миллионов долларов. Было создано около 10 тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Были улучшены подъездные дороги. Ежегодно экономится 2 миллиона баррелей мазута. Урегулированы стоки в бассейне Ри Гранды де сантьяго При строительстве бетонного водонепроницаемого экрана была применена инновационная технология. Различные участки экрана выполнены из бетона с разными гранулометрическими характеристиками. Это обеспечило 25 экономию в объеме экрана. На реке Колорадо в глен каньоне построена величественная плотина с одноименным названием высотой 216 метров. Некоторые источники утверждают, что ее высота 178 метров над уровнем реки. Строительство плотины было закончено в 1963 году, но еще около 10 лет понадобилось для того, чтобы озеро Пауэлл до появления плотины глен каньон река Колорадо и земли вокруг нее принадлежали индейцам племени Наваха. Мощность ГЭС – всего 450 мегаватт, что объясняется маловодностью реки Колорадо. Строительство плотины было необходимо, чтобы создать запас воды в засушливом регионе и для получения энергии. Высота арочно-гравитационной плотины – 178 метров над уровнем реки. В машинном отделении установлено 8 гидроагрегатов, общей мощностью 1300 мегаватт. Так было создано водохранилище, являющееся вторым по величине искусственным озером в США. Собственно, плотина строилась ради него. Генерация электроэнергии – побочное следствие создания этого красивейшего водохранилища. Воды в нем хватит на 10 лет, даже если Колорадо по каким-то неведомым причинам высохнет до дна. Озеро настолько большое, что может снабжать всю территорию Соединенных Штатов в течение 6 месяцев. Дамба находится всего в нескольких милях от подковы Гранд-Каньона. В машинном отделении установлено 8 гидроагрегатов общей мощностью 1300 мегаватт. В 1972 году озеро и близлежащие земли вошли в состав новостей. Национальной зоны отдыха Глен Каньон. Сюда приезжают любители рыбалки и водных видов спорта. Одной из самых высоких в мире считается иранская дамба карун 4 на реке Карун. Эта арочная плотина была введена в эксплуатацию в 2010 году. На ее строительство потребовалось 13 лет. Высота плотины составляет 230 метров, а длина 440 метров. У водохранилища объем 2,2 миллиона кубических метров и площадь 32 квадратных километра. Главная особенность этой дамбы заключается в том, что она располагается в узком скалистом ущелье, образуя соответственными скалами единое целое. Что-то грандиозное и очень величественное. Плотина имеет необычную изогнутую форму, которая обусловлена ее нестандартным расположением. Такая форма позволяет правильно распределять давление воды на поверхность плотины и тем самым естественным образом усиливать мощность ее фундамента. Перед началом строительства дамбы было проведено подробное исследование с целью минимизации ущерба наносимого окружающей среде. Главная задача, которая преследовалась при строительстве дамбы – получение стабильного источника электроэнергии и усиление действующей газ. Кроме того, дамба имеет очень важное значение для бесперебойного обеспечения водой промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий, расположенных вниз по течению реки. Лишь по примерным оценкам на возведение мощной современной дамбы правительство Ирана потратило более 8 миллиардов 600 миллионов реалов.